Yeah! Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney. Сегодня в этом ролике я покажу, как правильно зарегистрироваться у нас в фонде. Для регистрации вам понадобится, естественно, реферальная ссылка вашего спонсора или пригласителя. Пожалуйста, вам дали ссылку на наш фонд. А я буду регистрацию проходить по своей ссылке. У меня под каждым постом есть ссылки. Я могу открыть и открываем реферальную ссылку. И вы находитесь на главной странице нашего сайта. Всегда, пожалуйста, переспросите у вашего спонсора или пригласителя, какой у него логин у нас в фонде. В браузерной строке убедитесь, что это логин вашего спонсора. Дальше нажимаем «Регистрация», вводите сюда, свой, придумываете себе логин. Дальше вставляем свою почту. Почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. Придумываете пароль. Вписываете телефон. В обязательном порядке. 60, вот здесь я неправильно написала. Сейчас, секундочку. Так, 60, 6, 6. и 9. Правильно? Правильно. Теперь, следующий этап, ребята, это... Будьте, пожалуйста, еще раз внимательны. Лучше перепроверить вас, пригласил леди один логин. Нажимаем кнопочку проверить. Перед вами открывается окошко. Окей, нажали. Нажимаем Я согласен с пользовательским соглашением. Выставляем галочку. Перед вами открывается оферта, и вы должны прочесть в обязательном порядке. От начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. И нажимаем кнопочка «Регистрация». Успешная регистрация. Пожалуйста, зайдите на свою почту и подтвердите регистрацию. Мы заходим на почту. Обновляем страничку, и вот оно, письмо от WordMoney. Здесь «Подтвердить аккаунт». Вы подтверждаете и заходите, находитесь уже в своем кабинете. Здесь в кабинете отображается ваш логин, ваша почта. Здесь «Введите скайп». Можно ввести. Здесь отображается ваш номер телефона, ваш спонсор, логин спонсора Леди 1 почта спонсора, скайп спонсора и телефон спонсора. Теперь ваша задача прописать в первую очередь кошельки. Перфект Money не работает. А, я имею в виду, я не работаю с этим Perfect Money. А если кто работает, прописываем Perfect Money. Здесь прописываем Pair кошелек в обязательном и, и, и нажимаем кнопочку сохранить. Ваш профиль обновлен. В этом разделе есть, если вам не нравится ваш пароль, вы всегда можете поменять здесь, в этом разделе. Теперь ваша задача загрузить фотографию. Выбираем фотографию. Фотографию выбираем из своего компьютера. Сейчас, секундочку. Фотографии загружаются. Вот пришел код от вашей фотографии. Видите? Нажимаем кнопочку «Сохранить». Сайт перегружается, и вы установили свой аватар. С вами я прощаюсь. Следующий ролик будет о том, как правильно выбрать площадку для работы в нашем фонде.